Все объекты на Земле имеют энергетическое поле. Эффект Керлиана яркое этому доказательство. Более того, энергетическое тело любого объекта имеет не только форму, но и свою память. Любопытный разум человека не может стоять на месте. Он постоянно что-то ищет. В результате появилась информация о торсионном поле. Возможно, вы уже что-то слышали об этом. Человек, как и любой другой объект на Земле, состоит из атомов и вращающихся вокруг него электронов. Множество атомов и электронов, которые находятся в теле человека, вращаясь, создают крутящий момент, или спин, и таким образом создают торсионное поле. Люди очень похожи друг на друга, но каждый индивидуален поэтому и торсионное поле человека тоже строго индивидуально. Как вы знаете, любое открытие или исследование начинается с какого-то явления, которое не поддается описанию традиционной науки. Одним из таких явлений и явилось торсионное поле. Термин этот в обиход ввел французский математик Эли Картан еще в начале прошлого века. Он предположил, что вокруг любого объекта должно существовать так называемое гипотетическое энергетическое поле, образованное вкручением, вращением пространства. Стоит отметить, что существование пятого алхимического элемента эфира до сих пор считается мифом и традиционной наукой не признается. Хотя многие явления с точки зрения эфира можно объяснить, а традиционная наука объяснить их не может. Большую известность получила так называемая теория торсионных полей академиков Российской академии естественных наук Геннадия Шипова и Анатолия Акимова. Эзотерики и экстрасенсы пользуются свойствами торсионных полей уже не одно тысячелетие. А современным ученым приходится доказывать даже то, что это торсионное поле существует. Согласно Шипову, существует семь уровней реальности. Первый – абсолютно ничто. Второй уровень – торсионные поля или нематериальные носители информации. Третий уровень – это вакуум. Четвертый уровень ⁇ элементарные частицы или эфир. Третий уровень ⁇ газы, второй уровень ⁇ жидкости и первый уровень ⁇ твердые тела. В пояснениях Шипова и Акимова. Торсионные поля, в отличие от физических таких, как гравитационное и электромагнитное, нет понятия волн и полей. Но однако торсионное поле Является носителем информации. Оно не материально, но является носителем информации. И оно существует одновременно во всех точках времени пространства. Существуя в прошлом, настоящем и в будущем, в один и тот же момент истории. Согласно исследованиям Шипова-Акимова, Упорядоченное торсионное поле формируется правильными геометрическими фигурами. Одной из таких является пирамида. Таким образом, пирамиды могут являться генераторами энергии или порталом переходов в иные измерения. Уже давно высказывались мнения, что пирамиды это не усыпальницы египетских фараонов, а источники энергии и порталы для перехода в иные измерения. Об этом говорили Никола Тесла и Эдгар Кейси. Любой человек, и вы в том числе, можете создавать свое собственное торсионное поле и руководить им. Существует много техник, которые направлены на то, чтобы регулировать свое торсионное поле. К ним относятся такие техники, как цигун, тайцзи, Танцующие дервиши, йога и многие другие. Какие возможности перед человеком открывает использование торсионных полей, кроме получения информации из прошлого, настоящего и будущего? По исследованиям Акимова получается, что при помощи свойств торсионного поля можно влиять на характеристики физических тел. Температуру замерзания жидкости, прочность и пластичность металлов и вообще изменение структуры любого материала. Человек является идеальным генератором торсионного поля, потому как в своих изысканиях он использует еще энергетические техники, такие как цигун, тайдзи и другие. Использует техники дыхания, визуализации и помощь геометрических фигур. А далее... Можно получать информацию из любого источника, в основном из энергетического поля Земли, в основном из универсального поля Земли. Но и это еще не все. Вы можете проникать в чужие мысли, а также влиять на них, моделируя будущие события. Масштаб будущих моделируемых событий зависит только от участника ритуала. Действует один человек, то это мощность одного человека. Если действует двое, то уже энергия четверых. Если же действует трое, то это энергия девяти человек. Такая геометрическая прогрессия существует в эзотерике. Корсионное поле влияет не только на материальные предметы, но и на информацию, так как является ее носителем. А ведь мысли, наши или чужие, также являются информацией. Торсионное поле, которое генерируется вашим собственным телом, каждый день направляется вашими мыслями на тот или иной объект, в том числе и на ваше собственное тело. Исходя из этого, можно сказать, что все ваши болезни, если они есть, генерированы вашими собственными мыслями. И то же самое можно сказать про все остальное, что вас окружает. Вы генерируете торсионное поле и в ваших силах и мыслях направите ее туда, куда вы хотите. От вас зависит ваше будущее. Согласно исследованиям Анатолия Акимова, скорость мысли гораздо быстрее, чем скорость света. То есть самой быстрой в мире является скорость мысли. Также Анатолий Акимов утверждает, что торсионные поля пронизывают все сущее на Земле, связывая это все воедино. Любую информацию, которую можно передать радиосигналами, также можно передавать и при помощи торсионного поля, только в миллиарды раз быстрее. Об этом мечтал Никола Тесла. Если радиосигнал достигает Луны за 10 минут, то сигнал то сигнал, посланный через торсионное поле, достигает Луны мгновенно. Почему же эти технологии не применяются и не изучаются должным образом в современном мире? Ответ очевиден. Если все это будет применено, многие отрасли бизнеса рухнут. Многие изобретения Николы Тесла, Леонардо да Винчи, да и многих других изобретателей скорее всего уничтожены или спрятаны до поры до времени а как думаете вы